Александр Левдев Газет Народной Инициативы. Захар, вопрос, конечно, к вам и, видимо, даже два. В словаре Лужкова, правда, характеризуется как явление, которое происходит в реальности здесь и сейчас. Если почитать. Так вот, вернемся к здесь и сейчас. Вы политическая партия и быть вне повестки политических процессов, наверное, как-то сложно. Поэтому два вопроса по реальности. Первое. Ваше отношение к происходящему сейчас в истории с конституционными поправками, как мы знаем, они с 27 а сейчас число ушло куда-то очень далеко, и чего только не предлагают включить в Конституцию, многие говорят о том, что это уже, например, какой-то кошмар и фарс. Как Ваша партия к этому относится? И второй вопрос. Про сегодняшние события в Вашей бывшей вотчине, Ваше отношение к тому, что происходит с утра в Луганске, что там началось? Война, землетрясение, пожар. Расскажите, пожалуйста. Ну, да. Луганск, я тебе уже на его очреждение назову, потому что в последние, собственно, три года своей работы на Донбассе я провел в Донецке. В Луганске я работал только в 2014 году. Вот, Но об этом сейчас Александр Закуф расскажет. Что касается разговоры о поправке к Конституции. Вы прям тут, ну, попали непосредственно в десятку, потому что, собственно, я этим и занимаюсь. Сегодня с утра, в 10 утра, я уже вот сидел на, на собственно, комиссии, на коллегии, на совете по поправкам Конституцию. Конституции. Там я сегодня услышал цифру, что уже внесено 600. 400-400 предложений, но это не означает, что все 400 предложений будут приняты, поэтому никакой ни, я не вижу в этом никакого не ни фарса, не ну то есть конечно же есть много разнообразных политических персонажей, которые туда не позвали, и они находятся в крайнем раздражении, что вот их не позвали и без них как бы все все, все решают, вот, но, но в целом а, а, почему так много поправок? Потому что это действительно вызвало безусловно вызвало Колоссальный общественный резонанс, и только лично мне пришло порядка 200-300 предложений от моих сотоварищей по литературе, по политике, по военному по делу, по сетевой моей жизни. И многие поправки просто замечательны. Просто они продуманы. я их еще раз пере переформулировал своими юристами и внес какое-то количество предложений. И попробовал предложение. Порядка 15 предложений. Из них три а, были многими слово озвучены есть, на встрече с президентом. Я сказал, что а, а, надо так или иначе, воспроизвести вещи, прописанные в основном законе Израиля о поддержке диаспоры, то есть о поддержке э, русских русскоговорящих граждан за пределами э, Российской Федерации, в том числе на территории Советского Союза. Это очень важная тема. Освобождает некое количество людей, остались без, э, э, без крыши над головой, государственной крыши над головой, я имею в виду. Э, я при, э, э, сделал предложение внести в Конституцию ядерный статус. Президент. Как вы помните, сказал, что это вызывает некоторые сомнения, потому что у нас может появиться более серьезное оружие, и тогда поправка о -то, ядерном статусе России устареет, хотя у нас, собственно, присутствие есть атомные электростанции, и, ну, собственно, это не мешает туда находиться. В любом случае, даже это предложение вызвало колоссальную дискуссию, и об, об этом предложении говорится чуть не больше о тех поправках, которые вроде бы уже поднимаются. Ну и, и естественно, вот мы с Владимиром Машковым предложили а, а, тезис, оправку о неделимости территории России, не территории России ни при каких условиях обстоятельствах, которые, для вызвало а, полное приятие президента. Вот, ну видите, там а, колоссальное количество вещей, которые я не буду сейчас здесь проговаривать, которые реально важны, потому что а, 20 там лет назад или сколько а когда эта конструкция принималась, очень многих реалий сегодняшней жизни просто не было. И это, это неизбежно надо оговаривать, это неизбежно надо вносить, это неизбежно надо фиксировать и Швейцарии, ну, и Турции, и другие ну, страны, которые имеют по третьей, четвертой и пятой версии Конституции. И, и, и почему так надо цепляться в этот текст, как, хотя жизнь изменилась в некоторых направлениях до неузнаваемости. Поэтому я призвал бы не, не, не... Ну, то есть у нас изначально была такая э, дичайшая ирония нашего оппозиционного сообщества, что вот там президент предложил поправки, а вас собрали для вида, а вы ничего не делаете на самом деле. Вот вы просто там как бы широмо для своего... А потом вдруг выяснил, что нет, на самом деле комиссии и коллеги собрались, она реально работает, она реально работает с населением, она ездит по регионам, она отрабатывает все поправки с, с группой секретных юристов, разделена на 5 комиссий, которые работают по 4-5 часов подряд, тут уже другое. чуть много поправок слишком принимается. но, ребят, ну это определительно для себя, либо как бы шейман для президента, либо слишком много поправок, а то и так не этот, и, и здесь не нравится, и так тоже плохо. Поэтому Слава Богу, что эта работа идет, я более чем удовлетворен, потому что это уже скептическое командиру, что происходящее, я удовлетворен. если мне удастся хотя бы там 3-4 поправки из 15 предложенных мной внести в Конституцию, я абсолютно убежден, что вот, опять же, как Сергей говорил, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народа населения. Они, конечно же, огромное количество людей эти поправки я, является на референдуме поддерживают. Вот, собственно, я а теперь про Луганск, Саша, скажи, пожалуйста, я просто с утра не отследил этот же. Так, ну, поскольку вопрос задан общей возможно, тут не вкусно. Сегодня в 6 утра со стороны вооруженных сил Украины была попытка прорыва порядков сил Луганской народной республики в районе населенного пункта Голубовска, если не ошибаюсь. На позиции луганчан проникли 10 диверсантов, потом они сами, сам, часть из них сама они просто на пользовались, принесли потери. А потом стандартная схема для того, чтобы вытащить своих 200-х и и для того, чтобы не, не вступать в диалог, который самая главная задача жизни, не разговаривать с другом иначе придется договариваться это нейтральная полоса. Они накрыли э близбежащие населенные пункты плотным огнем из тяжелого вооружения, включая 152-й калибр. Более 50 снарядов и Мин было упущено по населенным пунктам. Э народная милиция в Народной республики, как это поступила так и должна была поступить, она заставила артиллерию и минометы противника замолчать, ну, как смотрите. Вот, что касается оценки, все очень просто – ничего не поменялось. Вы можете спросить Захара Прилепина о том, как это было в тех населенных пунктах, где стоял его батальон. Было каждый раз одно и то же. Ну, сегодня понятно политически, – это политически мотивированная провокация, потому что Зеленскому уже сказали, что не будет никакого продолжения в Париже, потому что он не уполнил ни одного пункта. То есть старая схема спровоцировать э, силы Донбасса на ответ, обвинить во всем Донбасс и сказать, что Москва виновата в том, что в Париже не будет продолжения санкций на Донбасской четверти. Ничего, ничего нового вообще. А, к сожалению, с нашей стороны есть 600, с их стороны 200. Количество совершенно позитивное. Хорошо. Да, добрый день, Андрей Шведов. Спасибо, что пришли объявление интерес. И э, я все-таки хочу понять, как позиционировать вашу э, партию на политическом поле, пытались сделать до меня, и, честно говоря, я так и не понял, потому что правдой позиционировать невозможно. Вы сами понимаете, правда она у каждого своя, каждый организм, любая партия говорит, мы за правду, мы за справедливость, в нашем понимании. Вот. И вы тоже. Вот. соответственно, вас пытались позиционировать по идеологии. Было сказано, идеология формируется, пока нет. Значит, ну самый тогда простой э, способ э, позиционирования отношение к действующей власти. Вот вы себя позиционируете как партию нового власть, разделяющую эту правду, которая уже есть, тогда в чем добра? или а, Или это все-таки против власти как и тогда в чем -то неправда? чем вы видите, мигранты, которые нас попали? Спасибо. Просто, нам, э, вопрос понятен, но когда власть ставится единственной точкой отсчета для существования, в том числе и нашей организации, это не совсем верный подход. Я вот сейчас в третий раз сошлись с Гейми Фиева. Дело в том, что, конечно же, народонаселение России является точкой отсчета, а является ли оно оппозиционным, одномерно или является провластным, одноверно. Безусловно, это крайне сложный э, и очень сложно сегментированный вопрос. А, э, в этом смысле о наших политических взглядах не так сложно догад... догадаться, потому что даже вот за этим столом, ну, большая половина 20 лет пишет тексты. Я написал 21 книгу, из них 5-7 точно э, на политические и темы. И все э, мои личные постулаты я давно произнес они э, достаточно разнородны, в том числе и по отношению к власти, потому что здесь мне может нравиться, здесь может категорически не нравиться, а здесь я просто радикальный противник. И вы говорите, вы за или против? Да, ну, мы же не, ну... Нет, ну вы как-то должны э, потом э, народу объяснить... Мы, мы объясним человек, народу, безусловно, обращаем. объясним все народу, потому что, видите, какие разные люди сидят, но у нас есть вещи, которые мы сформулируем для вас. Мы сегодня для этого и проводим пресс-конференцию. Вот сегодня сейчас создатель. Мы сейчас сидели и говорили с Натальей Алексеевной-Нрачницкой, как раз вот на эту тему. Я сейчас был во Франции, видишь, например, уже второй раз. Там, если выступаешь перед правой аудиторией, там, ну, спаси сказать про Ленина, Троцкого, там, или вообще левую поездку, потому что правая аудитория, левая готова душить. Если перед левой аудиторией выступаешь, то, спаси ты будешь говорить про правую э, повестку про нацию, просто что угодно они считают, что это фашизм. Но при этом в русской голове это вполне нормально уживается. Понимаете, мы вполне нормально э, за последние 25 лет вместили себя и правую, и левую, и либеральную компоненту, потому что, конечно же, русский человек куда более демократичен, чем, скажем, наши мои э, либералы. А, э, в этом смысле я прошу у вас э, минимальной паузы. Мы докажем вам на живейших примерах, в чем наше отличие от существующей парламентской фракции, в чем наши претензии к действующей власти. Спасибо что, ну давайте тоже не будем здесь управлять. Вы же понимаете прекрасно, да, что попытка отстроить по вот, оси координат из-за или против манипуляции – это, мягко говоря, упрощение, это примитивизм, потому что жизнь, в принципе, политически гораздо сложнее. Я понимаю, что есть, то есть, то есть стремление одних построить значит, абсолютно лояльную парадигму, а других абсолютно оппозиционную. Но и то, и другое, на самом деле, ну, мягко говоря, упрощение. Мягко говоря. А в большинстве случаев просто манипуляция. Потому что глупо говорить, что знаете, я или за все то, что делает власть, или я против всего того, что делает власть. Это не про живых людей. Это не про живых людей. А про живых людей это так, вот у себя спросите, да, по своей собственной жизни. Вот ты как бы жизнь проживаю, да, все, что ты делал, было абсолютно правильно. Нет, не все. Вот что-то как бы, да, было ошибкой. а что-то было правда привело к успеху. Так и в политике на самом деле, это, это упрощение. Давайте вот так вот нарисуем. Это знаешь, хорошо, да, что? это хорошо, ты да, сказать, что гранты получать. Потому что, что гранты получать, тут надо четко определиться. Я против власти, все, что власть делает, все плохо, так да, сказать, дайте мне гранты. Или наоборот, я за власть, все, что власть делает, все хорошо, дайте мне грант, но и с кремля. Это не про жизнь и даже не про политику. Хотя, то, я понимаю, что это ну, удобно а с точки зрения манипуляции. А что касается правых и левых, ну вот ну, когда было у нас большое мероприятие. Никаких правых и левых, по большому счету, их не остается уже даже в Европе, и все меньше и меньше. Эта европейская политологическая парадигма в защитной степени, она для всего остального мира навязана искусственно. Она натянута на уши, да, вопреки здоровому смыслу. За пределами Европы она вообще не работает. Не работает давно. А в России вообще в защитной степени это все так сказать, ну, очень, очень условно всегда было и условно сейчас. Я бы позволю тоже два по слова процитировать Захара на съезде, он сказал слова, которые у меня резались, и я их все теперь использую. Если вам не хватает маркеров для того, чтобы в какую-то ячейку сотых нас засунуть, как обычно делают, то Захар сказал фразу, вот наша практика – это вот видите ли, это сумма нашей биографии. И заметьте, все, кто здесь присутствует, в аудиториях, слушателях, читателях. Есть некое единое ядро. Это не разные люди, читают, слушают, смотрят людей, которые здесь сидят. Это реально для На начала, мне кажется, вполне достаточно. Это сумма биографии тех людей, которые вписались. Хорошо, следующий вопрос. По поводу власти. тоже фразу сказал, тоже процитирую. Э, значит, чтобы опять было непонятно. По-моему, этим заканчивается его выступление на съезде. Мы не за власть, не против власти, мы лучше власти. Вот. вот это, то, если уж вам как-то отношение к власти нужно как-то позиционировать, вот позиционируйте так. Добрый день. Вообще российский научно-технический журнал полет. Называем остатки научно-технический интеллигент. Вы знаете, вы сказали, что Россия всегда достигала успеха, когда двигалась неоглядываясь по сторонам. В следующем году исполняется 60 лет полет Юрия Алексеевича Хагария. На мой взгляд, это был такой вот фактор, который позволил нам неоглядывать по сторонам достичь очень высоких результатов. Главное, это обеспечивало науку, промышленность, увеличивало производительность, в общем, Но, к сожалению, не затронули самый важный вопрос. Это вопрос научно-технической интеллигенции, который, насколько я понимаю, я. Вот, э, вашим вашем коллективе не На мой взгляд, это большое существенный недостаток, потому что, уверяю вас, в этой среде представителей науки и самой главной техники, теории, которые формируют научные технические и производительности туда, в том числе, вот э, этот э, спектр человеческого капитала на нашей совершенно незадействованы и находится в некоторых поручении. Это касается всех партий, и областных, и невластных, и хорошего вопроса. Как вы собираетесь вот этот вопрос и решать, и пытаются привлекать кого-нибудь своей работы? Спасибо. Я сейчас сразу переазрешу его вопрос битвемещальников. Дело в том, что я вопросы подобные периодически слышу. Вот люди увидят да, совместную фотографию части нашего коллектива движения, они говорят: что-то я не вижу рабочих, а я вас крестьяне, а, а фермеры есть хоть один? Вот опять собрать. Дело в том, что у нас все есть. Конечно же, и вот даже в этой аудитории и сегодня в Успеатном совете было два. А, доктор экономической санкции, это относится к этой технице, может быть? Нет. Относится? А, космонавты... Не а, космонавты, а, нет. А кто то есть, Я скажите? Я могу сказать. Это инженеры, кажется, создатели новой техники, новых образцов, новых направлений в науке. Ну, даже, ты, ты даже, ну, скажи это так. У нас, да, у нас даже на первой конференции сидят целые представители союза молодых инженеров России. У них, по-моему, больше ста отделений по стране, во всех программах ну, и везде. Есть, ну, это был самый первый публичный наш выбор. Вот. Это, это во-первых, А во-вторых, Вопрос вы ставите правильный, но в любом случае действительно... Ну, Спасибо за вопрос. Если бы мы пригласили всех инженеров и конструкторов, которые есть у нас в ученых, то здесь бы мы не хотел не хотели взять. Они есть. Мы опираемся на э, научное сообщество, в том числе на инженеров в большом количестве, уверяю вас. И... Вот, чуть тему отвечу, вопрос Мы за что, где мы поддерживаем власти, где мы профит? Мы за любой процесс, который способствует развитию России. То есть, с точки зрения управления у нас есть все позитивные созидательные развивающие процессы, и в том числе развитие научного технического прогресса, мы с ним не денемся. Потому что следующий этап развития правительственных сил это роботизация, мы должны подготовиться к тому периоду, когда роботы начнут делать роботы. И сегодня Процесс развития людей и развития науки – это главнейшая задача. У нас в программе это тоже учтено. Вы выступаете, и, и и… Все, Здесь? Да. Спасибо. Спасибо. У вас тоже вопрос? Прошу вас. Галина Савельевич, канал ТВ-ИНКО, орган Казеты народной инициативы. А вопрос за Казахар Крилековым. В своей программной речи у нас есть Вы сказали, партия создается для того, чтобы идти во власть, я так понимаю, законодательную власть. Соответственно, вопрос такой. Какие законы, как менее действующие правящей партии, вас не устраивают настолько, что вы хотите сами идти во власть? Ну, я не буду, конечно, этот вопрос называть манипуляционным, потому что он вполне, вполне конкретный, но э, вот идти во власть, конечно, мы ее не только законодательную, но и исполнительную, любые другие другие органы две власти, идти для того, чтобы исправить какой-то один, два или три закона, то это ну, слишком малая задача. Это, ну, безусловно, я считаю, что э, то, что называется системным подходом, мы должны демонстрировать, потому что есть колоссальное количество вещей. В целом, ситуация в России она не исправляется э, э, поправками, добавками или отменой ряда законов, принятых Государственной Думы, прежде чем ну, не, не об этом речь. Возможно, у каждого из присутствующих здесь есть свои законы, как, которые их не устраивают. Да? И мы сейчас вам э, ну, выводим 25 штук. Но ну, дело-то, конечно, не в этом. Дело в том, что мы э, майорничное представление о том, что в России необходима перезагрузка политического стеблишмента да, за счет тех людей, которые предыдущие свои и биографии доказали свою безусловную преданность э, интересам России безусловную, абсолютную ведомость и России. я на это наставил. Да, здравствуйте, меня зовут Данил, информационное агентство Активики ЮДУ». У, у, у меня тоже вопрос за пару Прилепину. Вот, значит. Скажите, пожалуйста, вот вы создали новую партию, да? а каким образом вы привлекаете именно молодежь к работе да, в партике? Каким образом это будет ну, создаваться молодежное движение, развиваться? У нас сегодня огромное количество в стране молодежи, которые ну, не заняты делом по улицам это тоже право вот, скажите как есть ли какая-то продуманная программа по этому вопросу я не буду продуманной программы по этому вопросу нет потому что собственно, и партии находятся в состоянии создания и регистрации и движение объявлено не так давно и собственно идет сейчас такая базисная застройка нашего движения поступает колоссальное количество предложений о вступления, о создания региональных ячеек. И мы сейчас просто ну, пересобираем, э, расставляем свою шахту и доску, смотрим по регионам, смотрим по задачам. Я, в этом я когда ну, мы были на движении, когда были на съезде, мне задали тот же самый вопрос, уже, собственно, партийные активисты, они сказали, вот типа вот молодежь. Я сказал свою личную точку зрения, которую, которую возможно, кто-то посчитал даже может быть некорректно или не Я говорю, я не буду, не буду. Э, пытаться понравиться молодым. Я не буду делать, э, не поступать в качестве видеоблогера, который ругается надом и хочет ее ругать. Нет, а этом нравится. Очень хорошо. Какой-то часть молодежи я отравлюсь, какой-то я не очень. Спасибо вам за, за понимание. Какой-то э, часть mm -hmm. те вещи, которые я высказываю и высказываю, товарищи кажутся, абсолютным зашкваром. Дело в том, что вы пришли вот, вот с той самой выстраданной правдой. И, э, Пока еще, я сейчас говорю, я не придумал язык, которым я эту правду объясню молодым людям. мой замечательный молодой товарищ Матвей Узов он сказал, за как ты очень правильные вещи говоришь, что ты предлагаешь молодым борщ. Ты говоришь, что это полезно, вкусно, что. Желудка, они хотят круассан, возможно, они хотят чипсы с таблетками нажраться и, как бы и, и наслаждаться. Я еще не придумал доводов для того, чтобы говорить, им Мы как-то придумали совместно. В любом случае, мы уже пришли с, с, с так, такой группой серьезных думающих людей, что как бы, создать молодежную вечеринку и так, как бы, всех как бы, развлечь и, и увлечь, нет такой цели. У нас и так достаточно молодых мотивированных ребят, которые к нам уже пришли. Вот пускай они. Молодые. И как вот так вот со своими светскими общаться. Вообще я, вот для меня вот эта тема не самая главная. Вот у нас огромный народ, молодежь на сколько процентов, 10 в стране, вот, а еще, где 90%, с которым никто не разговаривает. Я пришел с народом говорить, а молодые, ну, ну, ну, ну пусть подтягиваются. Это моя позиция, она, я не, не выдаю из-за противной, возможно, она даже неправильная. Так, спасибо вам огромное. Вы просто готовы включить к этой работе. Я вас очень люблю. Спасибо. Захарный, да. кстати. Продолжение вопроса коллеги, хочу спросить, у вас же есть, мы ну, тоже назовем это партийным проектом, проект, ну, о социализации э, воспитанных детских домов. Есть, Очень кто, по большому счету, счету это же как раз об этом. Мы с мы этим проектом занимаемся, мы его запустили, но пока еще результаты, как вы говорите еще рано, вот эти вот проекты, которые они созданы до э, заявления о создании партии, частично созданы только школы, и на каждом проекте мы отдельно. И да это все. Ну то есть это все серьезно. Тоже работа с молодежью. Тоже работа с молодежью, конечно. Работа, работа с молодежью по, по архитектурной защите, допустим. Да. Вот мы ездим по, по, по городам, просто бьемся там за, вот, кстати, за а, господин. Как же это было? не училище? А? Видно, всегда, да, да, там, там, задние, которые помнят и Гагарина, и Титова, и Любовь Агловой и, вот, и там, конечно же, вот, для молодых людей. У нас сейчас за последние годы появилась такое понятие, которое раньше в полной мере не было. В вот европейской понятии региональный патриотизм. Люди, они точно не понимают, что там за правду, что там эти люди хотят, какая империя. А вот у них свой маленький городок, свои маленькие дома, свои маленькие горьки, они об этом у нас не переживают. Мы уже в городах, наверное, десять уже заехали, везде очень активно работаем. И там ну, а люди приходят, они причем радикально других взглядов, но они говорят, ну вот вы молодцы, вот вы приехали, все, все у нас более-менее начинает налаживаться. Вот это я вижу частью-частью, составляющей части нашей деятельности. Прошу вас. Всем добрый день, Игорь Секилеев, информатурство.ру. Сегодня Иван Иванович нас всех приземлял очень сильно, и я хотел бы приземлить еще больше. Есть несколько коротких моментов. Первый, руководство партии заявляла о готовности, о намерении в скорейшее время получить регистрацию Ньюста, но по-прежнему а база значится только как орбкомитет. Вот хочется узнать, в связи с чем процесс тормозится. Ну, мы должны только как бы, на неделю были подать документы, поэтому на стерпение, как и мы. И да, спросить только вопросы. Документы же на подумают. Который... Ну, мы так, на неделю подаются. Да, вот в следующий момент начну. Вы, Захар, ранее объявляли, что в 2020 году партия будет участвовать в выборах региональных депутатов в 11 регионах, и в скольких территориях для выборы уже созданы региональные отделения, хочется узнать. В каких объемах намерен участвовать в выборах, и может быть есть уже представление, с какими политическими силами стоит объединиться, чтобы нарастить свой вес? Нет, мы пока ни, ни с кем не, не собираемся объединяться, мы ни с кем не ссоримся. И вот это, опять же, вот эта задача, сказать, с кем вы, против кого? Она перед нами не стоит. У нас вот, задача, ну, сугубо деловые. Вот, например, если мы, у нас региональные чехи в 58 регионах уже были на съезде э, движения, учреждающие партию. А так у нас по всем регионам России уже есть люди, готовы работать, люди, которые уже работают более того, да, а, а тысячами исчисляются, люди, которые Организацию и а, ну, есть а, а количество, которое будет там через какие-то кратчайшие сроки, я даже боюсь не сказать, потому что он будет большим. Ну, причем мы за этим даже и не мы не стремились создать а, массовую организацию, она как-то против даже нашей, не то что против нашего, а вопреки над нашим уступлениям она создается. Так вот, а, вот работали во всех регионах, где идут выборы, а, а, и чего еще? Чего даже, и даже не вот так тоже уже работаем. Последний нюанс да. а, к вам. А, у нас в все было сказано, что нынешний год будет экспериментальным, пробным, что вот на этих выборах в этом году будут результаты оценены. Вот а, если они будут, ну, не провальными, но не удовлетворительными, а изменятся ли планы на 2021 год на 2022 год, Будут ли они скорректированы в этом случае? Ну, слушайте, я тут должен и вообще хвалиться, почему убеждены, что наши партийные мышцы, палпаны всех победили. Ну, чего зачем я тут про это? Если бы мы провалили, когда бы общимся, распустимся, ну чего? Все будет нормально, не переживайте. Все зависит от вашей поддержки. Освещайте нас, и вам, как бы, начнут нас... Главное, поймите... Даже один результат, если будет избран, это уже не провал, потому что, собственно, этого достаточно. Спасибо. Коллега, у вас вопрос. Задавайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Несколько с Федеральное агентство новостей. Иван Иванович упомянул, что вы собираетесь отменить ИТ. А будет ли какая-то иная проверка знаний в школах после окончания 11-го и Иван Иванович, да, на Я, значит, ну, поскольку я являюсь многодетным отцом, конечно, я не профессионал педагогический такой закон творчества и других, а но я ориентируюсь, и играть совершенно бессмысленные объединённые инструменты, делающие наших детей к не более того, отбирающих у них возможность получения академического образования в силу э, просто расфокусирования. Предположим, ко мне домой будет преподаватель, который натаскивает моих детей, благ я могу себе позволить, но тем не менее на э, сдачу обычных экзаменов и на сдачу ЕГЭ. И если все забудется, она чуждая, давно себя ищущая система, которая не дает возможности детям э, развиваться и получать в полной мере академическое образование. Также нас очень тревожит невозможность э, детям из малообеспеченных семей, а это в большинство в России э, провинции, даже надеяться на получение высшего образования, потому что бюджетных мест очень мало. А высшие учебные заведения за последние несколько десятилетий как-то удивительно коммерциализировались. И вот у меня дочь, она учится на третьем курсе, она отличница, а она не бюджетница. То есть я выплачиваю. Хотя она отличная, нет бюджетных мест. Что говорить? говорите? моя дочь. Я зарабатываю на съемках, я, ну, у меня есть возможность. А у людей в э, правительстве нет возможности. Каким бы ни был гениальный мальчик или девочка, они, э, у них нет надежды. Ну, в общем, такая отрезочная надежда. И одной из задач вот, нашего нашей партии, вот, такого направления ответственного э, за просвещение, является, опять же, протежирование интересов вот, э, подобного рода молодежи. Наверное, самое полезное, что мы можем сделать, я от себя могу добавить, что… Э, у нас каждый имеет, такой, каждый имеет такие вот предложения, я, предположим, устойчивый сторонник отмены моратории на смертную праздник. Это чувство, что мы кормим толпу извращенцев, которые перед этим душили детей насиловали. Зачем? Это никак нас не унижает моральный стандарт. ну, как это В Америке почему-то мы не предъявляем эти претензии, или... это странно, у них как было, так и есть. Ну и еще много всего. То есть мы хотим э, приложить усилия к возвращению э, нашего образования в академическое русло. Влада у нас это академическое русло базилось и на революционной базе преподавательской, и на советского периода. прекрасно, кстати сказать, культура Согласен с Захаром, что Захар, ошибление нас приводит к пустоте. И, э, вот я поговорю, мы обсуждали вопрос с попыткой отменить историю, как бы там ни было, мы не должны забывать, что мы дети, внуки или правнуки великих людей, героев. Практически, вот я не знаю, как это, Вселенная Марка. Что мы не должны забывать, что в каждой семье Советского Союза есть человек, который погиб на Второй мировой войне исправляя ошибки цивилизованного мира. И э, больше два семей, может быть, сейчас и не усредили, невозможно отследить, но скорее всего есть люди, э, ну, были э, те, кто стоял на рубежах нашей э, Родины и отстаивал права мира на разнообразное существование времена э, увлечение банопартизма. Ну, вот и на в 1912 года я был обширным по поводу давайте все ответил на mm -hmm. да. да, спасибо. А вот если э, будет отменено ЕГЭ, что же будет с тем, кто его уже сдал? И вот я, допустим, на первом курсе, если отбуду, я сдала ЕГЭ, его отменяют, я зачем? не mm понятно? -hmm. Я думаю, нужно на то, что специализируется. все, нужно есть право. вот право. Вот Эльфимент, прав, mm -hmm. прав, вот, прав, вот, вот задавал вопрос, вспоминал толковый слова. А, ведь правда, рисмологически приходит, имеет смысл. Правда прав, данный момент реальность. Мы довольно реалистичные люди. Мы понимаем, что ну, у нас вот, у меня во всяком случае нет образования для того, чтобы я мог а, систематизировать обучение, вести его. Но у нас есть люди, кто в этой сфере а, ну, специалист. Не надо все делать самому, нужно вот, передавать специалист. Я уверен, что он будет на не пострадать человека, уже сдавал ЕГЭ, это все по непосредственному вопросу. У нас есть гигантская проблема с самой Конституцией, но я, честно ну, говоря, за пределами этого зала не те даже за, за карма обсуждать, потому что буду оказывать, как на 30-го заседателя давление, он уже, в Конституционной советской будет. Вот я Вы, в... в практике 13 кстати, это то, что защищает нам идеологию. Это принцип сумасшедший. Идеология есть свод общепринятых представлений о правильном и неправильном. Это не означает, что, э, вот, что это не означает никакого навязывания, это, это означает только констатацию реальности и согласие всего общества вот, с данными постулатами. Начиная от того, что нельзя ну, выкидывать в окно, и заканчивая да, вселенской победы всего на свете. Там, я не знаю, мы едем, плюс Вилли спаслись Вот что-то такое. Все и великое, и малое, и земное, и небесное. Все это, и это есть идеология. Если этого, эту статью не отменить, никогда не появится институт, который сможет цивилизованно э -э, цензурировать продукцию на телевидении в мощнейшем орудии идеологии. Мы воспитаны телевидением, вот сейчас вот переходят на всю сеть, но форматы-то остаются, мы не контролируем телевидение, у нас нет рецептуры, и она не появится пока будет. Это идиотская, ненужная, вредная и вражеская статья. О. Мы не сможем это делать с театром. То есть, ну как, мы не сможем цензурировать театр. Цензура вызывает у нас все негативные ассоциации, но они больше вынесены из ради советского театра. И вот это вот наверное. Как бы там ни угорели советские времена, советские времена — это появление великих художников. Нет, никакая цензура не, не способна встать на пути настоящего художника. Более того, она даже в плюс какой-то начинает работать. Нельзя обмануть ну, творчество, это от Бога. Можно? Да, последний вопрос. Ну, Хорошо. Решение, Хорошо. Про, про, про, добавление к ответу. Во-первых, во, э, во второй э, во части вопроса закон обратной силы не имеет. Мы же собираемся законы менять, а не реологическую справлю. Поэтому, если вы уже все сдали, то, значит, со с вами все и останется. Это первое. Во-вторых, во вот, за какого самого начала я что у нас первое физическое слушание, э, которое будет проводиться с огромным количеством экспертов и персоналов, будет посещено как раз этой темой посвящение Я надеюсь, что результатам мы увидим. И по результатам слушания мы выйдем на конкретные формулировки. Приходите и участвуйте как спикер. Хорошо. Здрасте. Антон Алексеев, Астон телевидение Объясните, пожалуйста, меня в основном с вами полиголпами, по и Вы... для вас это не. Представляете, вы с Кремлем как бы свою партийную инициативу согласовывали, вы общались с кем-то там. Да? Потому что просто видно, что в России без этой санкции как трудно создать партию. Те, кто Кремлю не нравится, те, как бы, не очень успешно Это раз. То есть насколько ваша инициатива как у партийная вообще работает? Есть ли у вас информация о том, как там на, на вас смотрят, поддерживают так далее? И Потом что за а, И второе, это уже вопрос про деньги. Извините за такое, значит, откуда деньги на парк строительство. И в этой связи я просил господина Бакова вот, сказать, вы, как я понимаю, я вот ориентируюсь по интернету, в интернете может и врут. вы член Совета Федерации, и вы член партии Единая Россия, вы, как член партии Единой России, принимаете участие в строительстве партии за правду. И правда ли то, что писали СМИ после учительного съезда, что именно вы являетесь таким основным спонсором партии? Спасибо большое. Есть вопросы, на которые даже отличие не следует, как раз и сделали. Такие вопросы задать. Значит, надо внимательно читать, есть другие информация, которая на интернете более правдивая и соответствующее название. наши. Вообще, касающиеся лично меня и других. Вот, поэтому, если позволите, я просто расскажу, что ну, первая часть вопроса не имеет никакого отношения. И вот здесь прослеживается просто непонимание самих политических процессов, которые происходят в нашей стране, в том числе элементарно партнерства, любая организация, коллектив, и никто из них не может воспрепятствовать. Что касается финансирования, то на съезде руководящий органы, комитет полностью обнародовал и сумму полученные, участников этого процесса, и даже статьи расходов. Поэтому здесь тоже все понятно, и можно... я не хочу повторять, что это не столь актуально для ну, Я советую, и всем всегда советую, меньше читать Телеграм, выключить вообще его, потому что я знаю, что это такое. Есть какое-то количество безработных политологов, которые с утра встают, и что привлечь себе внимание, по принципу Христакова, который рассказывает, что он сайт я спорю на дружеской ноге, я с таким на дружеской ноге, я вот там это услышал, слух этот, высасывает это из пальца и скамливает другим людям, проверить эти другие люди все равно это не могут, и они вынуждены верить. Так создается виртуальная реальность о том, что есть какой-то крем, который стоит над каждым журналистом, над каждым политиком, над каждым еще кем-то. Я работал в администрации президента. Я вам могу сказать, что э, в Кремле есть один человек, это девушка, которая занимается всеми малыми партиями в Российской Федерации. Вот представьте себе, как эта девушка одна да, будет э, раздавать какие-то команды, э, каждому, говорить говорит, что делать, значит, вот наверное, над нами сейчас летает ее дух, и нам она, наверное, говорит, что нам говорит здесь, в Азии. Значит, согласовывают все наши двери, да, и а еще журналистов, а журналисты, да. И, да и, еще, и, и вот, понимаете, вот это вот все безумие, что там Кремля работает небольшое количество людей, в том числе те, которые отвечают за средства массовой информации, за связь с ними, это тоже несколько человек всего. А если делить телеграм-каналами, что каждое слово там цензурируется мифическим каявлем, башками какими-то и так далее. Все это абсолютная чушь. Если вы хотите быть здравомыслящим человеком, просто в это все не верьте, живите с нормальной, сказать, с нормальной, чистой головой. И тогда не появятся вопросы значит, о том, что кому кто согласован. Кремль относится ко всем подобным вещам. Вы кстати, не первый человек, очень много людей, они разные. Там, иногда подходят общественные деятели. «Олег, ну ты там знаешь, давай вот скажи, можно разрешение получить на сознание партии или еще что-то. Я говорю, знаете, я могу вам и так сразу сказать, вы, конечно, можете еще сходить и проверить, но вам скажут одну и ту же фразу – идите и создавайте. Если вы хотите, идите и создавайте. Кремль не занимается тем, что говорит да, за, против и так далее. Если вы создадите ячейки во всех отделениях, в ДМО, по закону, 50 там, да, регионов, если вы проведете учредительный съезд, это большая вот работа, если вы создаете исполком, это везде люди, все, если вы такие крутые, если вы все это сделаете, то на вас кто-то с уважением посмотрит, что ничего себе вы это сделали. Людей, которые ехали, что мы создадим и что-то сделаем, их было полно, и сейчас они прокурорекают. Таких людей много. И, а, но в итоге, когда началась реальная работа, они подписи элементарные даже не могут собрать в одном единственном каком-нибудь регионе, чтобы выдвинуться. То у них там подписи прошивые, то у них а, мертвые, там, то еще что-то Здесь взялись всерьез. Есть офис, есть исполком, есть региональное отделение. Все это а, шуршит, работает. И Причем почему это делается по вопросу по деньги? Это делается с минимальными абсолютно издержками, потому что все современно и все электронизировано. Все через сайт все делается. А, то есть современными способами. Это не нужно, как тысячи, а 100 тысяч сто тысяч 40 тысяч да, да и, и, которые ездят там, где значит, все ударили. Все, все сейчас делается на современном на уровне современной основке. У нас на факту скажу вот так себя. Я ни у кого никаких разрешений не получал, не получаю, не получать не собираюсь. Первое. Второе. Никаких совещаний в секретах не участвую, и не участвую, нет, не забыли. Я, честно говоря, сходил какой-нибудь секретный но никто не приглашает. Вот. Что касается, кремлевских сказать, кремлёвских средств, там, касс, с радостью получил над деньги, но никто не, талончиков не присылает. Меня он прилепит, сказать, позвал, я подумал, сказал, ну, давай попробуем, Все, Вот э, просто, так сказать, и со вкусом. И Это абсолютно не Спасибо. Ну что же, вопросы исчерпаны, ответы даны, я благодарю всех.